В Казани на озере Средний Кабан жители обнаружили обилие мертвой рыбы на его поверхности. Инспекторы Центрального территориального управления Министерства совместно с представителями Росрыболовства для оценки ситуации выехали на озеро Средний Кабан в районе улицы Технической. Желающих провести время рядом с озером Средний Кабан теперь станет меньше. Неприятный запах от водоема и обилие мертвой рыбы. Министерство экологии Республики Татарстан уже подтвердили факт замора рыбы в озере. Какие причины могут быть этому и как решить проблему. Причин замора рыбы в озере Средний Кабан может быть несколько, говорят эксперты Казанского университета. Во-первых, озеро Средний Кабан является одним из трех озерных систем Кабан. То есть, сами по себе, они не имеют основного источника в виде подземного водотока. Основное поступление воды – это атмосферные осадки, поверхностный сток и сообщение через систему проток с Куйбышевским водохранилищем. Глубина этих озер не очень большая, поэтому они очень быстро заиливаются. Одной из основных причин замора рыбы именно в этом году, я считаю, аномально высокую температуру мая, июня и июля. Дело в том, что рыбы – это гидробионты, жебродышащие, основным источником дыхания которых является растворенный в воде кислород. Чем выше температура воды, тем меньше растворение кислорода из атмосферы. Именно поэтому жарким летом чаще, чаще всего и наблюдаются заморы гидробионтов. Еще одна причина, связанная тоже с жаркой погодой. прогревание воды привело к бурному размножению одноклеточных водорослей. С одной стороны, они выделяют кислород, но с другой, они не успевают выедаться другими гидробионтами и начинают отмирать, тем самым расходуя кислород. Не стоит забывать о том, что вся система озер Кабан находится на территории города Казани. И в связи с этим испытывает значительную техногенную нагрузку. Причем вот как раз озеро Средний Кабан, пожалуй, испытывает максимальную нагрузку. Но что будет, если не убрать мертвую рыбу с поверхности водоема? Она сядет в донные отложения и через некоторое время трансформируется, соответственно, станет э, разлагаться и станет частью донных отложений как, как, через какое-то время. Вот. Ну и, естественно, все это вызывает запахи определенные, вызывает, скажем так загрязнение воды, уже биологическое загрязнение воды. Министерство экологии также провело анализ на содержание кислорода в воде, показатель которого показал критически низкую отметку. Что это значит, объяснила эксперт Казанского университета. Во-первых, в связи с жарой может быть антропогенной эфтроферня, о которой мы сейчас только что говорили, которая выражается в виде цветения воды зелеными и зелеными водорослями. То есть в этом случае бывает низкое содержание кислорода, и она вызывает замор рыбы, да? но это обычно мелководных водоемов бывает. Минэкология подтвердили факт замора РБД, Рыба на озере Средний Кабан, но результаты исследования будут известны только через 7 дней.